Каждый раз, когда вижу в нашем городе проезжающий мимо меня Porsche, у нас, по-моему, только один Кайман, я вот видел, и видел Каенов много, Макан, Каен, очень много, ну, кто не в курсе, 4 миллиона рублей вот это вот, ну, нравится, не нравится, вопрос третий, да, всегда, когда вижу Порш в городе, ну, конечно, есть и старые Porsche, да, там, которые там 3 ляма стоят, 2 ляма, понятно, что не каждый Порш стоит 4 а есть, кстати, и консультации, комплектации, консультации, комплектации у меня по фрейду. А комплектации покруче, можно под, подороже взять. Есть еще, кстати, Маканес, тоже забавный. Так вот, суть -то в том, что когда вижу каждый раз Porsche в городе, всегда смотрю на людей внутри. Ну или Mercedes, или BMW шестую, когда вижу, дорогую машину, смотрю на людей. И знаете, что заметил? Попробуйте тоже посмотреть на людей в машине, обычные люди. То есть это не инопланетяне, это не какие-то там пришельцы из космоса, это обычные люди. Вы скажете, да, у кого-то богатые родители, это так, кто-то берет взятки, кто тоже так, кто-то берет взятки, действительно. А кто-то бандит, да, есть и бандиты, базару нет, ребят. Но самое интересное, что это обычные люди, если обычные люди едут на Порше, значит и у нас может быть Порше, правильно? То есть и мы с вами как-то можем заработать на Порше. Подумайте об этом.